Как получить 20 косарей, но рискнуть дружбой, репутацией и парой тысяч рублей? Захожу как-то с утра в инстаграм и вижу, что там знакомая девушка в сторис постит типа что-то. Заходи, они реально платят, схема работает, пиши мне, все расскажу. Думаю, ну взломали девку, с кем не бывает. Листаю дальше, вторая знакомая выкладывает те же самые скрины этой пирамидки, говорит, пиши мне, вкладывай 2400, лично я за сегодня уже заработала. Да, а, вот это вот. а потом я вспомнил, что мы в одном чате в Телеграме уже обсуждали новый какой-то лохотрон, который царит в Казахстане. И в этом чате ребята, в общем-то, рассказывали, как работает вся эта система. Мне стало, конечно же, интересно. Я сразу зашел в этот чат, еще раз все перечитал и вник. Потом в течение двух дней мне пришлось наблюдать в сторисах людей, на которых я подписан, скрины с призывом к действию закинуть эти. 2,400 и очень легко заработать, мать его, 19,200. А мне еще, кстати, недельку назад в Телеграм несколько человек писали. Кирилла, не слышал ли ты про такую тему, как какой-то котел, что ли, или черная касса? Я всем отвечал, что никакой котел... Мне не нужен, не слышал не хочу слышать. И вот за последние три дня этих сообщений уже штук за 40, наверное, перевалило. Да-да, не удивляйтесь! Именно поэтому я и решил записать на эту тему видос. Хоть я и не отношусь к категории всяких разоблачителей, эта ниша уже занята Мишей-пограничником, Ютубной и другими там ребятами. Но народ потребовал дать официальный ответ, так что давайте поэтапно разберем банальную схему как все это работает и почему вам не нужно играть в эти игры. Хайпанем немножечко. На самом деле, даже не успеем хайпануть, хайп уже проходит, но тем не менее... Тем не менее. Тем не менее. Кушать хочу. Взял курицу. Нарезал. Теперь имбирь. Соевый соус. Горчица. Немного меда. Выжил лимон. Чесночок. Перемешал. Замариновал. Эй, красивенько выложил. И на час в духовку. Ай, по кайфу. М -м -м. А знаете откуда рецепт? Мои кореша создали канал в телеграме «Снеки и закуски». Там ты сможешь найти рецепт любой кухни с подробной видеоинструкцией и необходимыми ингредиентами. Подписывайся на моих корешей и готовь с удовольствием. Ссылка в описании. Игра проходит в WhatsApp чатах, судя по скринам из Инстаграма. организатор пирамиды предлагает внести сумму 2400 рублей на некий счет в банке, потом игрок показывает чек администратору и его записывают в так называемую оранжевую линию. И конечно же родившиеся поколения уже после краха МММ начали активно в этом принимать участие. Как так-то? Причем я уверен, что многие понимают, что это пирамида и что она скоро реально рухнет, но идут за легкими деньгами, приглашают туда друзей, знакомых, братьев, матерей. Но тем самым они не понимают, что под угрозу они ставят не только свои деньги, а отношения с людьми, которых они туда приглашают. По факту ты просто тянешь деньги из кошелька своего товарища. Ну ладно, если бы там ты звал незнакомых тебе людей, тебе с ними водку не пить, они тебе никто. Это еще понять как-то можно. Обычная игра, что, да. что народ не придумает, то и играет. Да, лучше не верить в вот, это, мне кажется. Да нет, почему? Нормально не же знаю, это? я не верю. Система работает максимально банально и просто. Есть Идейный организатор, он управляет всей системой, которая заключается в том, что они обеспечивают деньгами более ранних инвесторов за счет привлечения средств более э, поздних. Схема правда работает, но только на начальных этапах. Ну, собственно, как и в любой пирамиде. Сама игра движется по городам, уже даже по странам. Началось все с Казахстана. Организатор ведет учет, кто из участников под кем там записан, и кто занес по 2400 рублей. Как только пирамидка из 16 человек складывается, самый верхний получает 19200. По сути, он получает денежки вот от этой крайней оранжевой линии. Чтобы один человек получил свой выигрыш 15 человек должны вложить по 2 400 а другие привлекают своих друзей и ждут пока заполнятся уже их цветные полоски а для этого уже нужно не 16 человек а 32 и только в этом случае лишь двое следующих победителей получат свой выигрыш получат свои 19 200 первые 16 потом нужно уже привлечь 32 64 128 256 512 1020 4, 2048 вот именно до этого момента внутри города в принципе все идет как по маслу а вот уже потом начинаются проблемы город уже выжжен уже невозможно дальше согнуть потому что остались уже либо скептики либо те самые участники пирамиды которые ждут своих денег пирамида терпит крах положение не совсем нормальное Деньги подвисают в системе, и цветные полоски перестают наполняться новыми участниками. Я бы не сказал, что меня это прям как-то сильно задевает, бесит. Просто решил дать ответ всем тем, кто меня спрашивал про эту схему. Вот вам ответ, никогда не играйте. Зачем кормить совершенно незнакомых вам людей, которые являются организаторами всего этого развода, а деньги там, поверьте, немаленькие. Если мы, например, возьмем какой-нибудь э, город, в котором живет около 300 тысяч человек, предположим, что в пирамиде участвуют 10% населения, то есть 30 тысяч человек умножим на 2 400, получим цифру порядка 70 миллионов. Количество победителей, которые заберут банк в размере 19 до того, как система начнет терпеть крах к этому моменту будет около полутора тысяч, снова умножим на 19200 и получим цифру в районе 30 миллионов. Это те деньги, которые действительно будут выплачены, а оставшиеся 40 миллионов, ну, сами понимаете, куда они денутся. Пишите ваше мнение в комментариях, кто что думает по этому поводу и никогда не участвуйте в подобных разводах. Увидимся в следующем ролике, мэн.